Всем привет, дорогие друзья! Это канал Тайная НЛО. Сегодня я вам покажу необычные кадры, которые вы, наверное, видели. Но суть в том, что не в кадрах дело сегодня будет о том, что я вам расскажу. В будущем нас ждет необычная и очень странная угроза, которую все уже знают. Но мы с вами только почему-то сейчас начинаем понимать о том, что происходит на Земле. Досмотрите этот необычный... Видео, особенно все, которые вы сейчас посмотрите, оставьте комментарий, оставьте лайк, ну и конечно, кому интересно, может поставить подписку. Что нас ждет в будущем? В 2022 году вы не поверите, но в 2007 году несколько можно сказать, уфологов и ученых сделали необычное, можно сказать, заявление о том, что нас ждет тотальная враждебная война с инопланетянами. М -м да, такое я, наверное, еще не слышал. Но суть в том, что они утверждают, что... Сейчас происходит необычное природное явление, которое НЛО сами это и создали Вы не поверите, но так оно и есть Они сами описали эти необычные этапы, которые начали происходить Они дали первый этап, это страх Второй этап, это начинается происходить по всему миру необычные явления Это может быть и наводнения, и пожары и еще какие-то. Но второй этап, начинается происходить землетрясение, и вулканы просыпаются, которые мы сейчас с вами и видим. А потом начинает происходить то, что должно и происходить. После вулканов начинается происходить другая необычная катастрофа. Это пепел, самый опасный пепел, кислотный и ядовитый. Но он переделывается в дождь, и потом нам... Падает на голову, но суть в том, что они еще сказали, что будут менее маленькие цунами, которые будут по всему миру появляться. Да, это не так и страшно, но и последний, который они утверждают этап, это поглощение наших необычных мыслей. Да, такое я еще не слышал, но это то, что значит страх. Когда будут прилетать НЛО, они будут бояться, что по всему миру происходят вот такие катаклизмы. Так еще и НЛО ударят в спину нам. Люди не очнутся сразу. Но почему это происходит? Всем давно известно, что Земля свой ресурс понимает от А до Я, То есть, Земля начинает меняться. Оно меняется не потому, что, что климат поменялся или еще что-то, а именно то, что происходит с планетой Земля. Вы не поверите, но на самом деле все влияет. Вырубка леса, выкачивает воду с озер, с рек, они засыхают. Появляются необычные природные вот такие катаклизмы. Земля это то, что поверхность, но что находится под землей, утверждают это ученые ядро. Ядро бьет на себя самую огромную роль. Но представьте, земля не будет э, крутиться, если ядро просто встанет. И часть всегда будет солнечная, а часть будет всегда темная. То есть, вы представьте, допустим, это как лотерея, или стрельнуть себе... С одной пулей сразу убить Но суть в том, что эта лотерея может остановиться Но представьте, я вам сейчас подсказку кину Земля крутится и ядро мигом прекращает функционировать И она останавливается в Нью-Йорке, ну то есть в США Представляете? Остановилось Солнце и лучи, которые достигают нашу планету Начинают нормально существовать Постоянно, там, день, там, ночи никогда не будет. А то, что половина земли остановится на темной стороне. И происходит то, что лучи не достают. И происходит холод и голод. Понятно, что часть того, что будет происходить, это ужас. Но это, дорогие друзья, коснется не только холод и теплоту. Солнце будет выжигать все на своем пути. Они засохнут множество озер, реки, и множество будут умирать растения от жары и еще от чего-то. Но холод также не будет гармония весов. И, то, и того начнется бить по людям. Но почему все это происходит, а почему это решили переждать? Люди, которые, можно сказать, повыше нас, они сделали необычно для себя открытия под землей они создают города под землей, они создают дома бункер это то, что говорят сейчас везде и повсюду, но суть в том, что люди не смогут там жить вечно, им надо быть как-то оптимистически к этим готовым можно сказать, работе но, поверьте моим словам эти необычные моменты которые сейчас происходят все уже построено за нас. Да, мы с вами смертны, туда не попадем. Но суть в том, что нас или смоет цунами, или убьет холод. Это одно из двух. Но я хочу вам кое-что рассказать, то, что вы должны знать. Почему вот по всему миру строят вот эти необычные города под землей? Для кого это? Правильно, это для нас. Но что произойдет, если ядро начинает, меняться. Понимаете, вы, наверное, замечали по многим причинам, кто, наверное, ездил на, на машине или покупал машину или там еще там на велосипеде. Когда новое, это все хорошо, но оно постепенно становится вот таким плохим, все там рушится, ломается и так далее. Также и земля была новая, но происходит то, что запчастей уже лень доставать, и оно начинает просто умирать. И когда эта Земля достигнет одной маленькой цели, а это остановка ядра, то вы почувствуете на себе необычную климатическую войну. И тогда появятся неопознанные летающие объекты уже враждебными мыслями. Почему они появятся все очень просто. Ресурс Земли и так можно сказать на минимум. А люди тем более не, не хотят беречь. Планету, Земля, да кому там беречь? Но не все, конечно, есть те люди, которые знают, что Земля может погибнуть. Но суть в том, что каждый пытается больше заработать над этим. Но суть в том, что сейчас НЛО специально будет планету Земля для того, чтобы это все ускорилось. Почему они это делают? Но очень странно. Им каждый нужен ресурс. Почему в Афганистане в пещерах НЛО, а именно в заброшенных, там можно сказать, шахтах, находился? Он выкачивал оттуда золото. Почему в Германии также в шахтах, где добывали, я точно не помню что серебро также был замечен НЛО. Нет, я не спорю, что НЛО берет деньги для того, чтобы управлять нами. Нет, суть в том, что металл для них это очень су существенный, им он очень нужен. Очень просто можно взять по многим причинам, почему местные ацтеки поклонялись богам и отдавали золото этим необычным существам. Но опять же, посмотрите сами, что происходит в Греции, в Египте и в других, можно сказать, необычных таких странах. Это все повторяется. Просто люди поменялись, а то, что осталось, все это то же самое. Мы даем жертвоприношения. Необычным богам золото мы говорим, чтобы все было хорошо. Но это не остановит их. Они наоборот начинают быть еще злей. Вы увидите скоро. Я не хочу ничего такого сказать. Это мое субъективное мнение, дорогие друзья. Не думайте, что я 100% знаю, что произойдет. Но то, что надвигается, вы должны прекрасно понимать. А то, что надвигается сейчас, это уже не изменить